Я работаю воспитателем в детском саду. По профессии я учитель начальных классов, но прошла уже переподготовку в вашем же университете на воспитателя. И когда узнала, что здесь можно еще получить дополнительную профессию логопед, с радостью прошла я ее. Очень понравилось, очень интересно. Получила много знаний. Очень надеюсь, они мне пригодятся в работе. Замечательно. Педагоги все высококвалифицированные, интересные, много практиков, не только теоретиков, но и практиков, что важно в нашей работе. В планах хочу не бросать свою работу как воспитателя, хочу параллельно вести платные кружки и принимать детей на дому.